Всем салам, бонжур и привет! Сегодня будет ностальгия в плане вещей, которые остались далеко в прошлом и ценились всеми, кто играл на старом поколении консолей. И перед самим рассказом попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Может быть, три соточки наберем на этом видео. И также, спасибо за репост, хочу сказать вот этим ребятам. Михаилу Белашу, Алексею Навакову, Диме Матею. Хочешь также попасть в видео, делай репост с группы ВКонтакте. А сейчас как раз реклама. А вот в данный момент времени, если ты обладатель ПК, то я приглашаю тебя в свою группу по прокачке. Здесь ты не останешься без внимания. Я тебе могу предложить от самого банального денег РП до разнообразных пакетов и дополнительных услуг. Также... Недавно были завезены новые индивидуальные костюмы под вас и для вас. То бишь по вашим требованиям и критериям делаем костюм по весьма низкой цене. Прошу пожаловать, ссылка на группу в описании. Да и давайте уже наберем 1000 человек в группе, заранее всех благодарю. Итак, речь пойдет о всеми забытым коллекционном издании GTA 5. Давайте быстренько освежим память, чешо там находится и что мы могли там видеть. Сейф с логотипом GTA. Лицезионный диск с GTA с картой, которая как раз у многих здесь есть. Карта специального издания GTA 5 с синим цветом. Посветив ультрафиолетом, увидите скрытые указания к тому-то, тому-то. Бейсболку с логотипом Лос-Сантос. Депозитную сумку из банка с ключом и логотипом GTA. Это материальные вещи, то что вы можете потрогать, пощупать в этом коллекционном издании. Но теперь переходим к внутриигровым плюшкам того времени. Особые персонажи GTA Online. То бишь, были доступны старые персонажи из серии GTA в создании персонажей для онлайна. В моем понимании, можно было делать своего персонажа, похожего на Нику Белика из GTA 4. Игроки с коллекционным изданием в одиночке получали возможность полетать на дирижабле. В телефоне был контакт как дирижабль, позвонив по этому номеру, можно было легко его спокойно достать. Особое оружие. Зайдя в умнацию и имея коллекционное издание, вы могли приобрести пистолет 50, или же в простонародье дигл, второй молоток, третий дробовик bullpup что в плане транспорта 1 hotknife 2 хамелеон 3 спортивный байк Карбон rs и вот как раз о последних двух и пойдет разговор и да как я помню все из моего окружения кто со мной играл в те времена как появился мультиплеер все фанатели по этим пушкам и я уверен чтобы вы тоже хотели эти эксклюзивные оружия себе в инвентарь я это говорю тем кто играет сейчас на старом поколении консолей но хотя я уверен и думаю что сейчас их доставить не составит труда но тогда это были 13 14 года и надо было потрудиться чтобы получить свое Хоть не имея данного издания, мы все-таки находили пути обхода. После того, как появился редактор миссий, поначалу это были модерские задания и оттуда мы смогли достать молоток, позже появились более усовершенствованные и уже можно было получить и пистолет 50 но дробовик Булап в модерских заданиях я не застал но чуть позже где-то через месяцев 5-6 мы нашли человека с этим коллекционным изданием а так как мы играли на xbox 360 и перенос лицензии с аккаунта на аккаунт можно было делать только раз в 4 месяца сначала перенос сделал мой друг но как я сказал ранее что эту фичу можно было делать раз в 4 месяца нам приходилось давать друг другу аккаунты и переносить коллекционные издания и в итоге у нас и все оружие и машины с ностальгией вспоминается те и разумеется, вы скорее всего думаете, то надоел ты уже говорить, давай показывай, что это за оружие и транспортные средства, или хотя бы освежи нам память. Ну вот вам, ребята, пару тестиков и все оружие и транспорт. Ух, это было очень тяжело. Итак, ребятушки, а теперь давайте проверим, сколько нас здесь осталось. Кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии слово тест. Это будет такая мини-проверочка на вашу выносливость в плане просмотра моего видео. И сейчас еще займу у вас время на рассказ о жизни с этим коллекционным изданием. И будем закругляться. И вот наступил 2016 год Где-то в октябре-ноябре я перешел на ПК И не поверите, но я поехал проверять это все Все было и есть Но чтобы все так доступно Ну в общем поиграл недельку и забил И что я хочу сказать этим видео Что если давать людям все плюшки То они про это забивают и не ценят Как в ситуации с коллекционным изданием Конечно таких ситуаций в GTA много Что комьюнити забивает Либо забывает на прикольные штуки Но ну, это так и есть Напишите в комментарии у кого есть коллекционные издания Либо кто помнит эти времена и пытался тоже доставать эти оружия, коллекционные оружие. Будет интересно почитать ваши истории. Все, ребята, давайте наберем на этом видео 300 лайков, если оно вам понравилось. Также подписывайтесь на канал, так как до 6000 осталось всего ничего. Всем спасибо и до скорого.